Та самая идея бога, проекция его разума, проявленная здесь, в этой реальности, в этом мире, способная сформировать некую религию, становится доминантной доминантным эгрегором и занимает иерархические позиции, которые называются религией. Самые высокие иерархические позиции. Информационная компонента очень велика и количество членов N в него очень сильно включенные, то есть очень сильно. И большое количество этого n в эгрегор подключается. Например, эгрегор христианства да, он включает огромнейшее количество людей, эгрегор мусульманства, буддизма, иудаизма включает огромнейшее количество людей, таким образом усиливая их своей иерархической позиции усиливает. То есть он их бытийную массу усиливает на некий коэффициент, который является его по праву, на каждом иерархическом уровне есть свои коэффициенты силы. Самый высокий коэффициент у религиозных систем на сегодняшний момент, хотя государство их уже подминает, их уже подминает, как бы снимается с определенных позиций. Боги закона сейчас пытаются подавить, скажем так, неких богов духовных идей. Вот. Ну, об, об этом мы будем говорить в свое время, когда будет, будет, будет такая необходимость. Соответственно, человек, который включен непосредственно в культ, непосредственно в сознание бога, получает усиление своей естественной бытийной массы на некий коэффициент его же собственной силы, коэффициент силы бога определяется, как прежде всего, по количеству алгоритмов победы, которые он при существовании собственного культа успел вложить в первооснову добро. Успел. Чем большее количество алгоритмов он туда вложил, тем в большей степени определяется коэффициент его силы. И в настоящий момент только те боги, которые имеют монотеистическую природу, то есть образовали монотеистические культы, имеют самый высокий коэффициент силы. Может возникнуть логичный вопрос. Достаточно много христиан, включенных да, в этот канал. Почему же этот коэффициент силы не распространяется на них? То есть по идее, если бы они должны были включенными быть в, этом, в этот канал, их бытийная масса должна быть пропорционально увеличена этому самому каналу сил. Этот коэффициент не то чтобы пропорционально распространяется на всех, вовсе нет, он не пропорционально распространяется на всех. Мы с вами знаем, что и среди христиан, например, есть люди очень высокой духовной силы, а есть так, рядом ходили. В Библии это описывается как действие противника бога, действие сатаны. Сатана это тот, тот, тот, тот самый разум, который является уменьшающим этот коэффициент силы, но не в сознании самого бога, не в сознании самого культа, а в сознании адепта, который подключается к этому культу. То есть он трансформирует сознание таким образом, что этот коэффициент, попадая в его сознание, постоянно начинает уменьшаться, и в христианстве это называется искусство. То есть искушение, которое человек не умел преодолеть, и этот коэффициент силы по, по мере непреодоления этого искушения начинает уменьшаться, уменьшаться и уменьшаться. Помните легенду о Христе, прежде чем он вошел на Голгофу и стал действительно богом, он провел некоторое время в пустыне, где подвергся вот этому вот плановому искушению. Сумеет ли он удержать вот этот вот базовый коэффициент, который, коэффициент силы, который дал ему яхва, который способ, позволил стать ему чудотворцем? Да? выдержал он этот искус и по-прежнему остался чудотворцем. Если бы он не выдержал, соответственно все чудесные возможности его сознания они бы были уменьшены. Также является понижающим коэффициентом людей, включенных в определенный доминантный, доминантный поток силы, поток света, доминантный поток высокого эгрегора монотеистической религии. это культ церкви, который по сути и вбирает в себя в большей степени этот коэффициент силы, занимаясь перераспределением уже чечи среди своей паствы, исходя из принципа, соблюдает он заповеди, соблюдает правила, соблюдает принципы воцерковления или не соблюдает.